Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги. Сегодня у нас урок ерудопластики «Постановка пиявок на лицо». Лена, наша слушательница, по ее диагностике, по ее натальной карте и карте здоровья мы поставили пиявок. И об этом она расскажет сама, почему мы так сделали. И поскольку она в этом принимает непосредственное участие, расскажет о своих ощущениях. Говорите. Ну, почему поставили? Потому что сегодняшняя пульсовая диагностика показала, что проблемы эндокринной системы. Поэтому были выбраны по натальной карте, по пульсовой диагностике, по звезде здоровья именно вот эти вот меридианы. Ставили их с янской. яньские меридианы были задействованы и гармонизация по Инским меридианам. Ощущение... Как бы меня предупредили, что будет больновато, ну ничего такого особенного. Ну, пощипывает, как крапивочка. Ну, так, все в порядке. Жду, хочу быть красивой, здоровой. Ну, все, мы тоже этого ждем. Поэтому э, завтра, послезавтра мы наши результаты предоставим и будем двигаться дальше. Всем вам спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите наших новостей. Всего доброго!